Матирующий флюид из серии антиакне. Матирующий флюид, как следует из названия, основную свою функцию имеет матирование кожи, то есть используется для жирной и комбинированной кожи. Преследует он три цели. Это себрегуляция, то есть это цель на длительный такой период, то есть накопительный эффект себрегулирующий обеспечивает данный. Флюид. Кроме того, матирование, что называется, здесь-сейчас, то есть придание коже матовости и сохранение этой матовости в течение 3-4 часов, у некоторых даже до 5 часов матирует. Также успокаивающий и антиоксидантный эффект, то есть нейтрализация свободных радикалов, уменьшение раздражения кожи, если оно есть. И последняя функция это восстановление кожи и способствование ее заживлению. Если она повреждена, например, на ней есть какие-то воспалительные элементы, которые требуют заживления. Какие ингредиенты отвечают за эти функции? Накопительный себорегулирующий эффект обеспечивает в первую очередь трехпроцентный неацинамид, который обладает себерегулирующим действием, а кроме того, еще и сосудоукрепляющим. Кроме того, экстракт Гомомилиса отвечает за себрегуляцию, цинк в двух видах, кстати, это цинк ПСА и оксид цинка. Цинка здесь тоже достаточно много, в совокупности 2%, и он как раз тоже отвечает и за себрегуляцию на длительный срок и за матирование в моменте. Экстракт фукуса, экстракт солодки, также кофеин тоже немножечко подсушивает кожу. И обладает, опять-таки, сосудоукрепляющим и, кстати, противотечным действием, что тоже важно. Салициловая кислота в небольшой концентрации. Здесь концентрация салициловой кислоты менее 1%. Она идет как вспомогательный ингредиент, то есть она не будет шелушить кожу и сильно ее пересушивать. И северегулирующий комплекс регусеп, главным ингредиентом которого является экстракт карликовой пальмы сириноя. Как раз отвечают именно за длительную себрегуляцию, эффект, который накапливается. То есть, например, если вы пользуетесь 3-4 недели уже этим матирующим флюидом, он будет, как говорится, на все более долгий срок давать эффект матовости, то есть снижать активность сальных желез. За матирование, что называется, в моменте, отвечают микроспонжи. Микроспонжи, специальные матирующие компоненты, это нитридбора, в частности, это такой комплекс макибиц, это комплекс на основе курузного крахмала, который называется Dryflu Plus. Эти компоненты дают именно ту матовость, которую вы после первого нанесения наблюдаете в течение 3-4 часов, а у некоторых и больше. И эти компоненты, они ну, фактически абсорбируют жир. Также успокаивающим свойством обладает сок веру вера в составе. Достаточно сильные антиоксиданты есть в составе, то есть зеленый чай, витамин Е. И восстанавливающим свойством обладает экстракт календулы и пантенол который тоже входит в состав данного средства. Использовать его нужно, естественно, в первой половине дня. На ночь нам не зачем мотировать кожу. То есть мы используем его утром, после очищения и тонизации наносим в небольшом количестве на все лицо. В случае комбинированной кожи допускается, конечно, нанесение только на ту зону, но учитывая то, что этот флюид не пересушивает участки кожи, которые не отличаются повышенной активностью сальных желез, то, в принципе, его можно спокойно использовать и на все лицо, если кожа комбинированная, если даже, например, на щеках кожа ближе к сухой или нормальной. Используем его и как самостоятельное средство, и под какую-то декоративную косметику, под макияж можно его использовать спокойно. И, как я уже говорил, он обеспечивает и матирование в моменте, и себорегулирующий накопительный эффект. Используйте матирующий флит, если у вас жирная или комбинированная кожа, возрастных ограничений у него нет, можно использовать с подросткового возраста и для бесконечности.